Chess.com, is here with, with Grandmaster Jan Nepomnišši. There's a couple of moves I'd like to ask you about today. What was your thinking behind the move B5? Uh, just a blunder. So, but I mean, uh, maybe after H4 C4, it's slightly better for White. But I mean, instead of H4, I could just, uh, I don't know, rotate with my queen, like Queen F6, Queen, uh, queen D6, and then King Q6. So this was obviously an equal position and. Uh, Also, I think uh, in the opening after Queen e1, check Queen e7 was the fastest way to achieve the draw. But um, yeah, somehow it was uh, a strange game. Yeah, um, people were wondering about the move H5 and of course King F8 instead of Queen e7. Would you say you were trying to win a little bit too much today? Uh, not really. So H5 is, uh, I think, quite a smart move, which uh, in similar positions uh, is suggested by some of the engines. I believe. Uh, but uh, yeah, I mean, obviously. At some point, I started doing some weird things, but um, yeah, it was very unnecessary game. And finally, Bobby Fischer came bit back from a two-game deficit. Of course, he had a lot more games remaining in the tank. What's it going to take for you to make a comeback? Well, first of all, uh, play uh, normally, like uh, not like today. But I think in general, uh, nothing uh, is decided yet. So just um, gotta find my play and see what goes. Thanks, as always, for your time. Thank you. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители шахмат, специально для Ческом.ру. Я, Владимир Добров, сегодня рассказываю вам о восьмой партии на первенства мира, которая сегодня случилась между Магнусом Карлсоном и Яном Непомнящим. Ну что, друзья, непростой сегодня день для российских болельщиков, забегая вперед, но пока карты я не буду открывать. Будем смотреть партию. Было очень интересно, сможет ли Магнус Карлсон закрепить свое преимущество белого цвета, белой выступки. И сегодня дебютная часть, во всяком случае, сложилась следующим образом. Итак, переходим сразу к партии. Последовал сегодня вход к королевской пешки. И неожиданно, опять-таки, русская партия точнее, скорее ожиданно. Но вариант с D4 сегодня был разыгран, и был разыгран симметричный вариант. И вот в этой известной достаточно позиции Магнус сделал ход, который многие не то чтобы позабыли, но тем не менее ход имеет место быть. И, как сказал Магнус впоследствии на пресс-конференции, я сегодня хотел играть как можно проще, как можно крепче. Без осложнений. Ну и, по сути дела, оказался он прав. Итак, после хода конь d2. У черных здесь несколько возможностей. Одна из них – взятие на d2. Такие также возможности, как и f5, разбираются. В том числе слон d2. И очень быстро Ян отреагировал слон d6. И вот, несмотря на то, что позиция совершенно симметрична, ситуация на доске не такая простая. Все-таки в любой симметрии имеет место быть так называемый темп. Все мы это знаем еще с детских времен, когда нам рассказывали, что рано или поздно всегда что-то заканчивается либо шахом, либо каким-то съедением. Но, в общем-то, что случилось в этой партии? Давайте смотреть. У белых был шах на Е2. В этом случае, видимо, черные играли бы ферзь Е7 и отбивались в простых достаточно позициях но нет магнус сыграл 2 0 и вот здесь надо сказать что я сыграл достаточно быстро сыграл быстро и я бы сказал неосторожно сыграл h5 вот такой вот ход неожиданный но чисто психологический ход можно отметить в каком плане то что белые в целом хотели Ворваться на h5, скажем, после двух нулей уже неприятно ферзь h5. мы видим сразу, конкретика начинает наступать, угрожает взятие двух пешек. И вот F5 уже совсем не хочется играть. В этом случае белые занимаются, скажем, линию Е, e, затем слот G5 уже играют. Здесь уже можно говорить о некоторых серьезных перевесах белых. Ну, поэтому, ну, естественно, ход g6 здесь невозможно из-за потери пешки центральной. Вот. Поэтому чисто психологически ход H5 понятен, то есть сделать его, в принципе, разумным можно. Вторая опция была у черных вывести ферзя на F6, напасть на пешку D4, или, быть может, даже самим попытаться ферзем на F4 выскочить. Ну и в этом случае у белых появлялись возможности, связанные с ходом владения 1, тогда черные, скорее всего, оставались без рокировки. Но большой вопрос, была ли эта позиция проанализирована в лагере Яна, или это была все-таки домашняя импровизация, точнее, не домашняя, а уже импровизация за доской. Большой вопрос. Ну, во всяком случае, комментаторы практически все ознаменовали этот ход как не очень удачный. Тем не менее... После h5 последовал, после очень длительных раздумий, Магнус задумался и сделал ход ферзь e1. Опять-таки на конференции он опять-таки сказал, что h5 для него не сказать, чтобы каким то сюрпризом являлось, но он хотел играть крепко крепкое. Ферзь e1 предлагаю с черным сыграть ферзь e7. В этом случае, видимо, белые продолжали бы взять и e7. Быть может, еще какой-то дополнительный плюс имели. Итак, ну, после хода короля f8 слон b4 последовало ферзь c7, взять d 6 ферзь d2. И вот единственный минус этой позиции ⁇ то, что черный король пока находится вне игры. Ну и вполне возможно, что черным стоило попробовать здесь сыграть g6 слон g7, но пока Ян сыграл ладье e8, отложил вот этот вот переход улучшение позиции короля и решил активизировать ладью через поле h6. После этого ферзь g5, c6, позиция не выходила за рамки равенства. В целом все было крепко, надежно. Белый сильный на e8, слон e8, и здесь сыграли спокойно ладей e1. Ферзь f6, опять-таки ничего совершенно не происходило. Ферзь e3, все очень спокойно, слон d7, c4. А, h3, прошу прощения. И после h3 черные сделали ход h4, c4. И вот здесь возникла критическая позиция. Чёрган взяли dc ДЦ, слон ДЦ4, и здесь невероятным образом Ян допускает грубейшую ошибку, по сути дела, которая стоила ему как партии, так, возможно, уже и матч. Но об этом говорить пока еще рано. Впереди очень много партий. Тем не менее, ход, который сделал Ян, до него, в общем-то, не так просто додуматься. Не знаю, с чем это связано – психологическая какая-то усталость или физическая – тем не менее, сделал ход b 5 грубейший просчет, после которого белые имеют огромный перевес. Сейчас мы все это разберем. Но, тем не менее, вместо хода b 5 то есть у черных было масса э, простых ходов. В частности, просто он был уйти королем, от, защититься от единственной угрозы белых. То есть в этом случае единственная угроза белых заключалась в том, чтобы они, что они могут съесть пешку на оси. После хода короля G8, да, позиция хоть несколько пассивно, но ее можно спокойно держать, потом ферс можно D6 отправлять, на D6, ладью на F6, выбираться потихонечку, в целом пешка на D4 тоже слаба, ну а если белый проводит D5, то после B6 или даже CD, слон D5, B6, ничего совершенно опасного в этой позиции нет. Ну и вот что, что же произошло после хода B5? После B5 просто последовал шаг и выяснил, что в случае король g8, как был в партии, так же, как и в случае ферзь d6, билы съедают пешку на 7, и слон неприкосновен из-за шаха на 8. Это э, конец партии. Так же, как и после хода король g8 сразу. Но, на мой взгляд, все, все равно он играет ферзь d6. И защищать позицию после ферзь о 7 уже более агрессивно. Может быть, ходом g5, пытаться создавать какие-то встречные курсы. Но так. Не последовал. Ян, опять-таки, почему-то очень зажатый сегодня смотрелся. После ферза 7 провисает слон. А в случае слон бетаж 3 белые могут позволить себе перейти вот в такой вот эндшпиль, который весьма для них приятен, скорее всего, близко к выигранному. Ну, что можно сказать? Вот такая трагедия, можно сказать, другому не скажешь. Пришлось Яну на до ферзом 8 После слона Б3 у белых здоровый лишняя пешка прекрасное положение фигур и здесь еще один точный ход ладья e4, который создает угрозу как взятие h 4 с последующим ферзь b8, так и угроза ладья f4, многофункциональный ход. И после слон e6 последовал достаточно такой мгновенный переход в ферзь шпиль, который, конечно, можно оценить как тяжелейший. И здесь у белых возможности организации проходной по линии а возникают поэтому приходится еще отдавать и приходится давать еще одну пешку ну а здесь магнус конечно своего не упустил две лишние пешки ферзевого маншпеле это очень большой перевес и по большому счету здесь уже ничего прям таки страшного и хитрого не последовал пытался ян хоть что-то придумать пытаться открыть короля и давать ему, возможно, какие-то вечные шахи, но здесь, конечно, слишком много всего лишнего. Ну, вот такая вот э, ужасная, по-русски говоря, партия произошла. Казалось бы, что после дебюта, после начала, после этой симметрии все быстро завершится мирно, но что-то пошло не так. Ян, я думаю, что сам до сих пор не, сам, не сможет ответить на этот вопрос, но, вероятно, что-то очень глубоко. Ну, осталось, говорится, гадать. Мы, говорится, здесь можем лишь предполагать, друзья. Ну, а впереди еще несколько партий. Завтра выходной день. Будем надеяться, что за этот выходной день пора уже, яну восстановиться и показать свою действительно фирменную игру, пока, по которой мы очень соскучились, которую мы не видели в этом матче пока совсем. Ну что ж, друзья, всем спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока.